играли хорошо. Это Иван Пахомов, он забивал у нас. Еще автогол? Да ладно? Он попал в свои ворота? Чего? Ху -ху. Ну дела. Вот вам и хумор футбол. Если вы понимаете, о чем я. Но это тоже в Ютубе. Перед вами жесткий босс. Жесткий босс и жесткий босс. А ну все. По два. Вот